Магия сложного процента. В данном уроке мы рассмотрим, что такое сложный процент и в чем его такая магическая сила, что даже такой великий ученый, как Альберт Эйнштейн, сказал, что сложные проценты – это самая могущественная сила во Вселенной. А этому человеку, который создал квантовую механику и заложил основу теоретической физики, я думаю, что можно доверять как человеку неглупому. В курсе у вас есть файл, Excelский файл «Магия сложных процентов». Мы его сейчас откроем и посмотрим некоторые моменты, которые я хотел вам рассказать. Во-первых, поговорим о уловках, которые делают банки. Ну, многие об этом догадываются, но не всегда до конца понимают, насколько они могут быть принципиальными. Дальше посмотрим, можно ли стать миллионером, откладывая всего лишь 10 тысяч рублей в месяц. И посмотрим, как может обед в ресторане не позволит вам следать на курорт через несколько лет. Давайте откроем файл и смотрим. Давайте сначала поговорим, что такое сложный процент. Вот, допустим, у нас есть какой-то депозит мы делаем, вкладываем в банк под 15% годовых. Берем 100 тысяч рублей, кладем в банк под 15% годовых и через год мы получаем сколько? Плюс 15%. Здесь нет ничего непонятного, все ясно. Но теперь возьмем второй вариант. Допустим, в банке есть ежемесячная капитализация ваших процентов. Берем 100 тысяч рублей и через месяц у вас, соответственно, 15% разделить на 12 месяцев у вас 101 250 рублей. Вот это заработанное 1250 рублей добавляется к вашему вкладу. И на следующий месяц, второй месяц у вас уже идет 15% от уже суммы с учетом добавки. На следующий месяц повторяется то же самое. Здесь, если вы кликните на каждую ячейку, файл у вас есть, вы можете посмотреть вот здесь непосредственно формула, как выглядит. Тут ничего сложного нету И можете уже подробно посмотреть, как все это рассчитывается. И таким образом смотрим, что в конце года у нас получается 116 тысяч 075 рублей. То есть у нас получился мы заработали дополнительно 1% с небольшим, только за счет того, что у нас происходила капитализация ежемесячно. Ну, вроде бы как процент небольшой, там 1%, и можно сказать, ну ладно, ерунда, давайте им пренебрежем. Но теперь давайте посмотрим три варианта вклада в банк. Первый вариант. Нет капитализации, и у вас все время, ну, скажем, вы снимаете эту сумму, ваши заработанные деньги, или они просто остаются на вкладе в банке, так тоже очень часто бывает, и мы будем держать их не один год, а пять лет. То есть, первый случай, вот у нас первая колонка слева – нет капитализации. Всегда 15% ежегодно берется от 100 тысяч рублей. Второй год это будет капитализация ежегодно. То есть если первый год мы 15% берем от 100 тысяч, то на второй год от 115. И третья колонка справа будет у нас капитализация ежемесячно. Мы уже видели, что первый год между первым и вторым вариантом не будет разницы. Между третьим небольшой 1%. Давайте посмотрим, что происходит на второй год. И смотрите, разница уже в 4% при ежемесячной капитализации. Ну, в чуть меньше. Давайте посмотрим второй год. 36 месяцев прошло, разница в 8%. Третий год и четвертый год. И вот здесь уже посмотрите, разница почти в 20%. То есть от, 170, от 100 тысяч через 5 лет вы без капитализации получите Заработаете всего лишь 75 тысяч рублей. С ежегодной капитализацией уже заработаете 101 тысячу. А вот с ежемесячной заработаете 111 тысяч. То есть вот смотрите, что такое капитализация процента. Даже ежегодная капитализация уже существенно увеличивает ваш результат. Ежемесячный, естественно, еще больше. То есть вы вроде бы как тоже 15% годовых имеете в банке. Но вы заработали дополнительно 20 процентов и при этом чем больше вот этот процент давайте его сделаем не 15 например а 20 у нас были тоже такие проценты в банке смотрите в простом в первом случае у вас удвоился капитал во втором случае два с половиной раза увеличился и с ежемесячной капитализацией, смотрите вы заработали дополнительно 31 с лишним процент а вот теперь подумайте если вы вкладываете миллион то 30 процентов это немного много не мало 300 тысяч рублей то есть вот просто так вот у вас ниоткуда только за счет капитализации вот этого сложного процента вы заработали 300 тысяч рублей это огромная сумма на самом деле и тут действительно можно съездить и отдохнуть на эту сумму то есть вот так вот сложный процент влияет на депозит и вот можно посмотреть что смотрите 15 процентов без капитализации и 15 процентов с ежемесячной капитализацией. нам уже нужно иметь 22 процента смотрите что приблизительно получить такую же сумму то есть без капитализации 22 процента годовых то же самое что 15 процентов с капитализацией вот это обязательно вот такие очень часто применяют уловки банки и для тех кто не вдумывается в то что куда он вкладывает деньги идут под более высокий процент например кто то пишет там 19 процентов годовых но без капитализации. Ну и конечно люди решают, ну 19 это же лучше, чем 15. Но на самом деле в итоге процент вклада на 4% больше, а в результате вы получаете меньше и получаете сумму в конце у вас на руках на самом деле меньше. Именно поэтому Эйнштейн и сказал, что сложный процент это очень могущественная сила во Вселенной. Давайте теперь посмотрим следующий случай. Давайте перейдем на следующую вкладку. И предположим, что у нас вот есть 10 тысяч рублей, и мы кладем ее под 10% годовых. Почему, кстати, я буду везде использовать 10, вы узнаете в дальнейшем, когда мы будем смотреть и тестировать уже на реальных исторических данных там, наши инструменты, которые мы будем оперировать. Вроде сумма небольшая, давайте теперь применим процент, и слева у нас года. Давайте теперь эту сумму положим на огромное количество лет, на 50 лет, и с учетом Капитализации через 50 лет мы получаем миллион с лишним вот вы стали миллионерами, правда рублевыми пока кто то скажет что ну 50 лет никто на такие сроки не вкладывает но мы сейчас будем говорить именно об инвестициях и я надеюсь что вы поймете что инвестиции это не на день не на год инвестиции это навсегда то есть вы всегда навсегда менять свой образ жизни Должны понимать, что чтобы сложный процент заработал, вам нужно дать ему просто время. И чем больше вы ему дадите времени, тем больше будет вот этот эффект нарастающего снежного кома. Теперь давайте, что вы зашли. Посмотрим, что вы зашли в кафе и выпили чашечку кофе ну в центре, например, города Москвы или в каком-то ресторане крутом. Это может быть и стоит и 200, и 300 рублей. Такая чашечка стоит. Ну, допустим, вы выпили недорогую чашечку за 100 рублей. Слева у нас мы вкладывали, вкладывали 10 тысяч, а справа мы выпили, не стали пить эту чашечку кофе и добавили ее на вклад. И давайте посмотрим, какая получилась разница. И через 50 лет ваша чашка кофе превращается в один, почти в 12 тысяч рублей. То есть разница между тем, что вы вложили 10 тысяч или вложили 10 тысяч 100 рублей, ваша чашка кофе за 50 лет превращается в 11-12 тысяч рублей. Вы представляете, вы не, не чашку кофе, а вы сходили и пообедали в ресторане на 1000 рублей. А во втором варианте добавили ее к вкладу. И смотрите, у вас уже 100, почти 120 тысяч рублей. И вы можете спокойно поехать на курорт и отдохнуть несколько недель. Например, в Турцию или в, Та в Таиланд. За 120 тысяч рублей одному в Турции или в Таиланде можно спокойно отдохнуть даже в течение месяца. Вот, пожалуйста, эффект сложного процента, как одна чашка кофе может превратиться в существенную сумму, или один обед в ресторане может вам позволить через 50 лет поехать и отдохнуть на курорте, ничем себе не отказываем. Вы смотрите, наша сумма за 50 лет увеличилась в 117 раз. Если этот процент не 10, а, например, 15 процентов, смотрите, наша сумма изначально вложена с учетом сложного процента, увеличилась, более чем в тысячу раз и конечно это уже фантастический результат но тут уже будет и существенная разница от вашего обеда в ресторане вложенного дополнительно изначально здесь уже разница в 1 миллион рублей вот такие страшные вещи может творить сложный процент выпитая чашка кофе превращается в существенную сумму на которую можно неделю и месяц питаться а один поход в ресторан может обернуться отдыхом через какое-то количество лет. И самое главное, что, конечно, преимущество сложным процентом может воспользоваться тем эффективный человек, чем он моложе. Кому 20 лет, у него открыты все дороги впереди. Кому 30 и 40, нужно уже торопиться и нужно, конечно, уже более тщательно задуматься о том, что вас ждет впереди, что вы будете делать на пенсии и хватит ли вам денег, если вы не будете инвестировать и заранее к этому готовиться. Давайте теперь посмотрим следующую вкладку. Чудеса процентов. Опять же берем доходность 10% годовых. И смотрим 100 тысяч. Вот здесь мне уже слева я обозначу возраст 20 лет. И посмотрим, что у нас будет в 65 лет. Ну, пенсионный возраст. Смотрите, у нас на счету будет 8 миллионов. Но это существенная сумма 8 миллионов. И уже 8 миллионов можно несколько лет спокойно существовать. Но хватит ли вам этого? Теперь давайте немножко изменим стратегию. Теперь мы будем не просто эту сумму вложенную держать где-то на счету и на нее пытаться заработать 10% годовых, а мы будем еще добавлять в нее небольшую сумму. То есть мы к капитализации к сложному проценту добавляем еще ежемесячное пополнение в размере 10 тысяч рублей. То есть год это получается 120 тысяч рублей. Ну у кого зарплата 100 тысяч, это всего соответствует 10 процентами если зарплата у вас 50 тысяч то это уже 20 процентов от зарплаты это уже посложнее но все таки 20 процентов от зарплаты можно откладывать если как бы постараться у многих зарплаты и в москве к примеру там или в питере или в крупных городах и 150 есть и 200 тысяч они могут с легкостью позволить себе откладывать 10 20 даже больше денег ежемесячно но мы берем 10 тысяч рублей может быть для многих это большая сумма, но все-таки это адекватная сумма, которую многие в России могут себе позволить. Итак, это получается 120 тысяч годовых. И у нас здесь, кстати, капитализация не ежемесячная, а ежегодная. На самом деле, если в эту сумму ежемесячно вкладываете, то эффект сложного процента будет работать еще более эффективно, как мы видели в предыдущих примерах. И теперь смотрим, что у нас происходит. Возьмем, прошло там 20, нам стало 30 лет. И разница уже, разница уже существенная. 285 тысяч и 2,5 миллиона. А всего лишь мы откладываем 10 тысяч в месяц. Проходит какое-то время и уже к пенсии у нас 100 миллионов рублей. Давайте возьмем доллар, равный 60 и переведем все эти в доллары. Все это в доллары. И увидите видите то вы стали долларовым миллионером к своей пенсии. При этом вы не совершали ничего сверхъестественного. Вы не были никаким рокфеллером, который зарабатывал там по 500, по миллиону долларов в месяц. Нет, просто эффект сложного процента и плюс дисциплина откладывания ежемесячно своей какой-то фиксированной суммы от зарплаты. Если вы не сможете позволить 10 тысяч рублей, давайте будете откладывать 5 тысяч рублей. Ну 100 тысяч может каждый найти и сэкономить. И вы почти заработали миллион долларов. То есть и даже 5000 рублей это достаточная сумма, чтобы за достаточно большой период эффект сложного процента дал свои результаты. Если вы зарабатываете прилично и можете откладывать по 50 тысяч месяц, мы изначально капитал возьмем небольшой, вы уже можете заработать 8 миллионов долларов. Ну, то есть, это сумма такая, которую вы можете уже выйдя на пенсию, больше не работать абсолютно и просто существовать в свое удовольствие. Вы можете отдыхать, вы можете заниматься любимым делом. У вас уже полностью развязаны руки. Да, это расчет сейчас пока только в Excel. В следующих уроках я проведу реальные расчеты на реальных исторических данных, как можно инвестировать, как можно стать разумным инвестором и заработать такие же деньги уже на реальных Примерах. Поэтому рекомендую вам продолжить изучение курса, ничего сверхъестественного от вас не потребуется, только те качества, о которых я уже говорил. Желание стать финансово независимым, железная дисциплина и достаточная мотивация. До встречи в следующих уроках.